года у меня была очень сложная беременность, которая закончилась плохо, скажем так. Была операция, где мне... Операция прошла хорошо, но мне посадили инфекцию, которую полгода не могли выявить. И вообще потом, соответственно, очень, очень много было антибиотиков, которые фактически разрушили мое женское здоровье. Потом была долгая терапия, гормональная терапия, которая не приносила никаких результатов. И в итоге, в 35 лет, мне врачи сказали, что забудьте о том, что у вас может быть ребенок, и у вас ранний климакс. То есть, ну, вот такое лечение я получила от нашей официальной медицины. Я, конечно, сначала была ну, в некотором шоке. Сами понимаете, в 35 лет услышать такое, это очень сложно. Но потом я как-то вышла из этого и решила, что я должна сама найти э, какое-то решение. И в ответ на мой запрос Вселенная послала мне Олю. И вот сейчас мое буквально 7 месяцев работы с Олей по ее даосским практикам, но я включилась в работу сразу. Я делала каждый день. То есть в итоге от полной ее программы я, конечно, не каждый день я не полностью делала, но где-то больше половины, по крайней мере, то, что касается энергетических практик, это я выполняла каждый день. и Буквально за месяц у меня восстановились женский цикл. Еще через три месяца я сдала анализы на гормоны, и они были у меня абсолютно... Как? молодой девочки, и на что мне врач сказал, ну, видите, действует же гормональная терапия, а я ни одной таблетки не пила, и буквально через 7 месяцев у меня наступила долгожданная беременность, за время беременности, что мне только не говорили врачи, что я и плохо ходить буду, и о естественных родах вы даже не думайте, я отходила так, как будто мне 20 лет, они а не 37, и... Я помню, как я пришла к тебе в рудом, да, родила я сама, хотя в женской консультации мне говорили, да, вы о чем говорите, у вас будет кесарево. Когда я приехала рожать, врач посмотрел и сказал, какой, почему вы решили, что вы не можете сами рожать, мы будем рожать сами. Я родила очень легко. Оля пришла ко мне. На, на, три, на, третий, на, следующий... на, на второй или на третий день? На второй день Оля пришла ко мне, и я уже летала, хотя у нас девочка действительно Представляете, я, по... я прихожу на, на второй или на третий день, и Оля идет ко мне навстречу по лестнице, спокойно, идет так, как будто вообще ничего не было. При всем том, что молодые девочки ходят и по стеночке, за, рукой держатся за стеночки в полусогнутом состоянии. Я говорю, Оля, это вообще как она говорит, Оля, ты не представляешь вообще, что тут творится. И в итоге, как бы, мне очень понравился этот процесс, и я говорю, что я хочу повторить его заново. Когда я произношу это кому-нибудь из своих подруг... Они в шоке и не понимают меня, как это возможно. Но, но после родов я буквально через две недели заново восстановила. стал заниматься женскими практиками энергетическими. Ну, конечно, ребенок вносит определенные коррективы. Не всегда можешь сделать полный комплекс, не всегда все упражнения. Но хотя бы какой-то минимум он у меня каждый день. Скажу так, у меня не было ни проблем с лактацией. Потому что вот эти энергетические, когда на уровне груди мы делаем, скажу сразу, у меня сразу после них идет прилив молока. Здорово. В груди. Я вот этого не знала. То есть это... Кто-то говорит, что это что-то сложное. Но на да. самом деле это так естественно и... Ну, в жизни моей теперь это настолько постоянно, что я не испытываю никаких трудностей делать. это. Просто это то же самое, как почистить зубы. Вы ходите каждый день зуб... чистить зубы, ходите каждый день в душ. Ну вот это то же самое. Но то, что оно дает эффект, я это знаю не просто, я это знаю на себе. Не понаслышке. Не понаслышке, И когда девочки вот говорят... Дай-ка я заберу. Вот вы видите, слышали теперь из первых уст, И если, дев, когда девочки приходят ко мне и говорят, ой, это сложно, наверное, это вообще нереально, восстановить свой гормональный фон, и это уже как приговор, нет детей. Вы знаете, нет, из моих групп это Оля не одна имеет ребенка узнала вкус материнства. Она не одна, просто не все об этом говорят. И напрасно об этом не говорят почему потому что женщины должны знать что восстановить в нашем организме возможно все абсолютно все и это неправда когда именно навязывают убеждения что этого не, не может быть но если человек думает об этом и считает что это не, не может быть это так и будет но если человек берет и делает а вот смотрите, если бы Оля не делала, у нее вряд ли бы это получилось. Хотя я даже могу сравнить, недавно у меня случай был тоже, я помогала и в исцелении девушки одной, и у нее отторжение, полное отторжение, она вроде как и говорит, что да, я борюсь с болезнью, но постоянно вот эта фраза какая-то победная у нее звучит, что... Я и так достигла такого, что болезнь моя в ремиссии. Ну, болезнь или есть, или нет. Обратите внимание на это. Она или есть, или нет. Для мозга третьего вообще не дал... нет такого. Мозг понимает, или у нас запущена болезнь, или мы в эту игру не играем, или у нас исцеление. Понимаете, как это происходит? И если человек... Готов и он готов расстаться с болезнью и к нему идут методы какие-то. Он опять же либо принимает эти методы, либо опять продолжает играть в эту игру. Как и произошло с этой вот девушкой? Я была очень удивлена, конечно, что человек просто не принял, не принял и опять откатился назад ну опять придумал игру какую-то в голове ну вот посмотрите Оля ну вот человек, который смог и она не одна такая вообще, гормоны, девочки гормоны, это те вещества помощники, которые восстановить можем только мы я сама восстанавливаю свой гормональный фон как восстанавливаю? я его ввожу в баланс в баланс никто не может ввести и именно гормональный фон, кроме как сам человек. Потому что все, все команды человек посылает через мозг. Понимаете, там сложная структура. Я на другом эфире расскажу, как это действует. Но человек запускает в голову сам новую игру. Это я вам сейчас совсем по-простому сказала. Он запускает новую игру. То есть он решает, он принимает решение, И мозг, уже руководствуясь его решением, начинает работу в другом направлении. Он создает другую историю, и в этой истории уже нет болезни. Там нет ремиссии или там активной, неактивной болезнь. Там, там уже здоровье. Человеку необходимо выйти на здоровье, а не на какие-то периоды такие. Я в ремиссии, что значит в ремиссии? Ты... Значит, я поставила на паузу болезнь? Но ведь это так. Почему Оля смогла? Оль, почему ты смогла? Как ты думаешь? Вот ее лапочка, лапочка дочка. Почему ты смогла? Ну потому что я изначально взяла свое здоровье в руки и ага. мне не, не нужны были полумеры. Я хотела быть здоровой. И я к этому, э, во-первых, я в это мозг послала такую установку и начала просто работать. То есть вывела себя на действие. Да, на да. действие, просто работать. Результаты, они пришли, но ну, они очень быстро пришли. Когда человек начинает э, выводить себя на действие и э, уже не выпускает эти действия э, на самотек. то есть сегодня сделают, завтра не сделают, такого не может быть. То есть когда человек решает и запускает действие в систему, у него начинает улучшение всего сразу идти. Но здоровье – это первое ступень на изменение всего. Это говорит и участницы моего курса «Лучшие версии моего тела». И все те девочки, которые получили исцеление, а я не просто делаю исцеление, я и даю им методы на физическом уровне, которые выводят их на действия. И именно эти действия фиксируют их результаты. Не я, не кто-то, а сам человек, понимаете? Помашите мне, если вам все понятно. У нас сегодня такая хорошая погода, и мы даже, вот видите, в сарафанах, все таки загорелые уже, все пере... лето наступило. Что я хочу сказать, девочки, необходимо поговорить с собой, именно с головой своей, определиться что вы, какие вы вносите коррективы в свою жизнь. Если вы хотите действительно расстаться с болезнью, а в данный момент мы говорим о гормональном фоне, то есть сбалансировать гормональный фон, то вы даете себе установку. И когда вы даете установку, к вам приходит человек, к вам приходит помощь. Вообще не бывает такого, чтобы помощь не приходила. Сразу приходит помощь. И человека либо принимает эту помощь, либо он идет по старому пути. Но вот Оля, она приняла помощь. Понимаете? И посмотрите, как у нее жизнь изменилась. И сегодня мы рассмотрели пример именно возрастной категории от 30 до 40 лет, когда существует проблема именно гормонального дисбаланса, связанного с деторождением. Вот. И Ярко выраженный пример я вам привела, Олечка. Оля, скажи, что ты хочешь пожелать девочкам, которые еще сомневаются, которые еще сомневаются вообще, возможно ли это и стоит ли этим заниматься? Да, uh -huh. а, девочки. Ну, я могу сказать, по себе я могу сказать, что для меня это теперь обычная жизни с ежедневными довозскими практиками, что на самом деле мы можем восстановить все в своем теле. Причем я не только детородную функцию восстановила, я избавилась еще дополнительно от кучи болячек, которые насобирала 35 годам, скажем так. Рассталась с ними сама, захотела и все, да? Да, Причем я как бы не ставила даже целью это, это шло дополнительным бонусом, так скажем, приятным, но теперь я об этом даже и не вспоминаю, о том, что это когда-то у меня было, я знаю, что любое можно излечить самим, надо просто немножко Усердие на начальном этапе, пока вы вводите это в свою как бы повседневную жизнь, да? Привычка, в привычку, формирование, пока новые формируете прив... новую да, привычку. И на самом деле все это легко и естественно, так как дышать. И я желаю, чтобы ваше вот это дыхание было правильным, естественным, экологичным, чтобы все легко, легко восстанавливалось. Для этого надо всего лишь чуть-чуть, чуть-чуть своего желания и своего терпения. Понимаете, девочки, да? Вот вам, пожалуйста, и ответ участницы. Вот она ее чудо. Понимаете, вот она ее чудо, чудесное. И когда-то когда Олечки сказали, что у нее не будет этого. А кто это решил? Оля решила, будет. И оно случилось. И так может каждая женщина. В любом возрасте восстановить здоровье, восстановить молодость, красоту, восстановить природный гормональный фон, такой, какой она хочет. И при этом не пить лекарства, никакие лекарства. Но об этом сегодня я заканчиваю на этом. Об этом я еще буду говорить, прямые эфиры у меня еще будут. Впереди у меня пример... будет двойной эфир, наверное, завтра я проведу со своей дочерью, тоже будет интересно. И, конечно, жду вас на марафоне, ссылка на марафон в шапке моего профиля. Марафон так и называется «Женские даоские практики». И это то, что дает